Всем привет! С вами канал Oglonki.ru и это обзор на Kurzweil K90 – переносное цифровое пианино по доступной цене. Kurzweil K90 – это портативное цифровое пианино с грудуированной взвешенной клавиатурой, то есть как у акустического пианино. Инструмент находится в одном сегменте с Casio PX160 и Yamaha P115. Всего 88 клавиш имеют молоточковую механику полифонии на 128 голосов, колонки на 60 ватт, вес инструментов всего 12 кг. На панели перед музыкантом располагаются кнопки темпов и режимов, метроном, запись, обучающие минусовки, автокомпанемент и многое другое. Слева расположены сразу два входа под наушники, а над ними моделирующее колесо. В комплекте с пианино идет лишь сустейн-педаль, но также отдельно продается родная подставка с тремя педалями. То есть педали так или иначе докупать не нужно. На задней панели расположены разъемы USB, джеки, вход и выход, разъем для педалей и разъем для питания. В обзоре мне поможет Илья Коростелев.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 Рассмотрим некоторые тембры. Итак, Илья, что скажешь про пианино? А, хорошая модель, мне понравились клавиши, они взвешенные и для этой цены они в принципе адекватные. Из плюсов могу отметить, что мне лично очень понравилось, это два входа для наушников на передней панели. На задней панели присутствуют входы и выходы. С помощью них вы можете либо записывать звук на сторонний источник, либо подключать плеер и играть вместе с ним. Эта модель прекрасно подходит для обучения детям и людям, кто хочет освоить этот инструмент. Спасибо большое, Илья. Это был обзор на цифровое пианино Курс ВЛК-90. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!